Очистка диска и его разделов с помощью инструмента диск-партии команды CLEAN это один из способов восстановления карты памяти, USB-флешки или жесткого диска в случае их неправильной работы, сбоя, отображения неправильного размера. Также данная команда используется для разблокировки защищенной от записи флешки, карты памяти или жесткого диска Windows 10, 8 или 7. Команда Cleaned Diskpart удалит разделы, которые невозможно удалить встроенными Windows инструментами, такими как управление дисками. Этот процесс полностью удалит таблицу разделов диска, что позволит записать ее заново. Но иногда при использовании данного инструмента системы что-то может пойти не так. Вы можете случайно выбрать не тот диск или раздел и удалить его. Так как вы смотрите это видео, то скорее всего знаете, как использовать инструмент Diskpart Clean. Но для наглядности и чистоты эксперимента я продемонстрирую. А в результате вы получите чистый диск с отсутствующей файловой системой. Причем не каждая программа для восстановления данных сможет восстановить утерянные таким образом данные. Как же восстановить утерянные в результате команды diskpart clean данные? Итак, что делать в случае очистки диска командой CLEAN или попытки восстановления с помощью данной команды заблокированного или неформатирующегося диска, флешки или карты памяти? Для восстановления утерянных файлов давайте воспользуемся Hetman Partition Recovery и дальше вы поймете почему. Запустите программу и вы увидите все подключенные к ПК диски. Наш диск, который очищен с CLEAN это флешка на 16 гигабайт, но может быть и любой другой носитель, это не важно. Нахожу ее среди обнаруженных программой и пытаюсь проанализировать. Выбираю быстрое сканирование. И что мы видим? Программа не может проанализировать флешку, так как на ней отсутствует файловая система. Это именно то, с чем вы столкнетесь при попытке проанализировать диск после команды clean большинством программ для восстановления данных. Чтобы восстановить данные, нужно проанализировать не файловую систему данной флешки, а ее как физическое устройство. В результате программа попытается обнаружить ранее существовавшие на носителе файловые системы и хранимые в них данные. Для этого в списке «Физические диски» выбираю свою флешку и сканирую ее с помощью полного анализа. В зависимости от объема сканируемого диска время анализа может быть разным. Дожидаюсь окончания. В результате анализа мы видим следующую картину. Программа обнаружила на очищенной флешке несколько разделов. Это существовавшие ранее на данной флешке разделы и файловые системы. Причем определены даже названия некоторых из них. Нахожу нужный мне утерянный раздел. И кликаю по нему. По сути это все. Здесь есть все файлы, которые утеряны в результате очистки диска командой clean. Причем обозначенные красным крестиком – это те файлы, которые уже были удалены на момент очистки диска. Нахожу файлы, которые мне необходимо восстановить. Можно просмотреть их в окне предварительного просмотра. Переношу их в список восстановления и нажимаю «Восстановить». Указываю способ и папку для восстановления. Все, файлы восстановлены. чтобы вернуть работоспособность очищенному диску, создайте на нем простой том, используя меню управления дисками и отформатируйте его. Но рекомендую вам не делать этого до того, пока вы не восстановите из очищенного диска данные, так как еще одно форматирование может снизить качество и количество восстанавливаемых данных. На этом все. Если видео было полезным, ставьте под ним лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software. Задавайте возникшие вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.